Всем привет! В эфире Универньюз. В студии я, Камиль Гемоздинов. Сегодня в выпуске. Междисциплинарным семинаром отметили 30-летие партнерства КФУ и Гисонского университета. Казанский университет посетила гендиректор группы компании InfoWatch Наталья Касперская. В IT-лицее и Институте психологии и образования КФУ прозвенели последние звонки. 23 мая прошел междисциплинарный российско-немецкий семинар Взаимодействие от клетки до человека, приуроченный к празднованию 30-летия партнерства между КФУ и Гиссонским университетом имени Либиха. Подробнее в сюжете Алсу Саттаровой. В рамках 30-летнего сотрудничества Казанского федерального университета с Гиссенским университетом имени Юстуса Либега в императорском зале КФУ состоялся междисциплинарный российско-немецкий семинар Взаимодействие от клетки до человека, который посетил как ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и президент Гиссенского университета Джабрата Мукачи, так и проректор по внешним связям Ленар Латыпов и руководитель немецкой службы академических обменов в Москве Андреас Хшин. Наше взаимодействие вот уже три десятилетия укрепляет давние и многогранное отношения между российскими и немецкими учеными и является важным фундаментом для успешного научно-образовательного сотрудничества наших стран. На семинаре обсуждалось новое направление контактов с медициной, поскольку в Казанском университете есть медицинское направление. Вот Очень приятно, что мы будем продолжать это взаимодействие не только в плане обменов и стажировок научных, как обычно, но и обучения, в том числе и на новых площадках, которые призваны развивать современную медицину, современные методы лечения и, возможно, экспериментальную медицину. В рамках встречи ректор поделился дальнейшими планами на сотрудничество между университетами. С текущего 2019 года с космодрома Байконур на российском носителе будет запущена космическая российско-немецкая обсерватория Спектр Рентген Гамма, мониторинг данных, который будет осуществляться телескопической системой Казанского федерального университета, установленной в Турции. Биомедицинский кластер нашего университета это уникальная научная. Технологическая сегодня инфраструктура полного цикла от исследований и разработок до их практического применения. Также на семинаре ректор КФО вручил диплом золотого партнера президенту Гиссенского университета за успешное сотрудничество между двумя университетами. Профессорам вузов были вручены благодарственные письма. Алсу Сатарова, Александр Юдин, универ -Ньюс. В современном мире с цифровизацией множество процессов стоит вопрос защиты данных. Этим занимается ряд компаний, одна из таких прибыла с визитом в Казанский федеральный университет. Какая роль у УКФУ в решении этого вопроса, мы расскажем в нашем сюжете. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с делегацией группы компаний «Инфо-Отч» во главе с генеральным директором Натальей Касперской. Компания специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе. Во встрече приняли участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин, проректор по общим вопросам Ильшат Гузейров и представители математического и IT-направлений КФУ. Ильшат Гафуров рассказал гостям об университете и его структурных подразделениях. У нас есть собственная клиника. На 800 стационарных койко-мест более 2000 медработников и закрепленный контингент 44 тысячи человек, то есть население за нами закреплено, которых мы лечим. Мы используем эту клинику и лицея как для подготовки специалистов, так и проводим там отработку собственных протоколов лечения и методик преподавания. Клинике КФУ необходима защита и систематизация данных пациентов. Речь идет о персонализированной медицине, предполагающей сбор информации и формирование электронной версии истории болезни, обновляемой в реальном времени. Для этого может использоваться автоматизированная система управления технологическим процессом. Ее защита – одно из направлений работы InfoWatch. Методология защиты вообще говоря не работает. Есть там некоторые рекомендации, есть этот закон практически... Но по большому счету такого четкого понимания на стране, как будут защищаться промышленные интернет-вещей, не имеется. То есть это тоже пока в общем, такая тема, требующая исследований. И, мне кажется, тоже значит, область, где мы могли бы с университетом поработать. Наталья Касперская предложила Казанскому федеральному университету совместно создать пилотный проект по защите медицинских данных. Далее руководитель приоритетного направления «Астровызов КФУ» Олег Шерстюков рассказал гостям о проектах «Мобильная криптография», предполагающая передачу данных на расстоянии до 30 метров, и «Метеорная связь», которая обеспечит защищенную связь в любой точке мира. Разработки вызвали у гостей интерес как возможный метод защиты данных. По результатам встречи было принято решение сформировать рабочие группы и организовать дополнительную встречу профильных специалистов. КФУ предложил создать именной научно-образовательный центр, объединяющий все профильные институты и проекты, представляющие значение для компании. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Торжественная линейка по случаю последнего звонка прошла в IT-лицее Казанского федерального университета. Наш корреспондент Анна Глазунова побывала на важном событии для всех выпускников. Смотрим.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 Долгожданный последний звонок состоялся 22 мая в Институте психологии и образования Казанского федерального университета. В этот день было принято плакать, смеяться, вспоминать все хорошее, что произошло за студенческие годы. Позади выпускников остались конспекты, бессонные ночи, время, проведенное в учебных аудиториях. Я думала, что последний звонок бывает только в школе, но оказывается нет. Университет нам тоже подготовил праздник, наверное, уже слышно. Все звуки, музыка. Мы с нетерпением ждем. Хотим тоже показать номер и поблагодарить наш университет за все эти годы. Студенты, отличившиеся в учебной, научной и общественной деятельности, а также в творчестве и спорте, были награждены почетными дипломами. На память у ребят останутся не только фото с директором института, но также теплые объятия. По большей части я участвовала в различных конференциях научных. Я исследователь. Вот. И, собственно говоря, вот за научные достижения в первую очередь я получила этот диплом. Одни протянут миг студенчества еще на два года и продолжат обучение в магистратуре, а для остальных Казанский федеральный останется хорошим воспоминанием. Дальше собираюсь пойти работать в школу, работать с детьми по профессии, которую выбрала пять лет назад. Учителем начальной школы. Выпускники также внесли свой вклад в праздник. Подготовили ответные номера и слова благодарности тем, кто все это время поддерживал их в любых начинаниях. На последнем звонке прозвучали песни, поздравления. Гости мероприятия приняли участие в играх и конкурсах с крутыми призами. От учебы в Куфу у ребят остались только яркие и положительные эмоции. Было много всего. Много э, научной деятельности. Много э, выступлений творчество. Было все, что можно было представить и пожелать в студенческой жизни. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универ -ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте в курсе всех университетских новостей. Пока!